Камеры настроены, микрофон подготовлен, свет выставлен, звучит команда «Начинаем». Стартовал второй этап кастинга ведущих на универтовые. В коридоре вместе с пришедшими студентами переживаешь волнение. Все они с разных институтов Казанского федерального университета. Многие из них – будущие учителя, математики, химики, по сути, не имеющие никакого отношения к журналистике. Но сюда их привела любовь к общению, камере и желание стать частью команды «Универтовые». Мне всегда нравилась сфера журналистики, я хотела ну, попасть на телевидение, но свою жизнь решила просто связать с педагогикой. Волнуюсь немножко, потому что это первый раз, но в принципе мне интересно, то есть я ожидаю своего выхода. Мне это очень нравится, просто я когда вижу ребят которые ну, на сайте вашем, Вконтакте, в паблике. Мне очень нравится именно, как вы светитесь, что вы делаете, и я решила попробовать тоже. Я вообще не готовилась. Я думаю, что экспортом получится лучше. Примерить на себя роль ведущего смог каждый. Кастинг проходил в формате общения, где ребята и девушек просили рассказать о себе, своих увлечениях, об опыте работы, а также записать приветствие программы «Универ Ньюз». Мы поинтересовались у ребят, каким должен быть идеальный ведущий. должен быть добрым человеком, чтобы его доброта, она... Прямо искрилась из него и светилась, и он заряжал этой добротой, счастьем со зрителями. Скорее всего, хорошая дикция, неплохая внешность, как минимум, ну и, наверное, харизма. Без харизмы ты, кто будет на человека смотреть? Результаты кастинга будут объявлены в группе ВКонтакте студенческого телеканала Универ ТВ. Совсем скоро на экранах нашего канала ты увидишь новые лица. Именно они стали лучшими из лучших. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ